я просто там, хочу просто показать банки как ставится и сфоткаем смотрите печень здесь угу. и э, желчный, желчный пузырь, пузырь да угу. хорошо помогает если вдруг у вас э, будет э, пациент который с болью, да вот не может вот, терпеть. Можете ставить сразу вот прям где болит пиджама, да? Mm -hmm. Прям туда же вот на плечи они сбоку ставятся, и сзади тоже можно поставить. Под клетки, или там от палатки. И а. ниже. Вот видишь, у, mm -hmm. у него как бы у каждого, то есть разница есть. Там, там бывает чуть ниже, то ближе, да? И, если халицистик. И же. туда вот. Нет, я, если пожелудочные железы имеют. Можно и туда Покрой. ставить. Не, здесь уже как бы ставится вот центр. Вот по бокам идет на сердце. Угу. Вот который вы хотите вот прям худеть. По центру. По центру. То есть помочь. Вот где вот эти остальные банки? Ну, а там, там Не, еще а вот, вот пакет внизу. Да, вот там, в коробке. Нет, коробки нет, нет коробки. Что мечты? Вот троним? они, покить, в, в этом. Но они-то уже использованные пакеты. Ну ладно, вот дайте можно. Вот эти поменьше как бы поудобнее, да? Во время пандемии. Вот эти точки. То есть там есть на атласе, ну. да? Это обязательно если делать. Ну тут зависимость от банки, то есть побольше, поменьше. Да. Как, как, как ну, это чек. Я даже на горло ставлю. Больно, как, что ли? как ощущения? Это не а больно. Нет, надо убрать вообще. Не, не Там. больно. Я себя хоть сюда и сюда. Не приятно. Неприятно, Но если при вот простуде, вот даже вот когда кашель сухой угу. долго не проходит, можете смело ставить любому другому. Но это в книжках нигде не найдете угу. насчет этого. Да, да, ну не то что на no. Понятно, да? Здесь на сердце, а вот на похудание вот можете вот помешать. На похудение? Да. Ну, тебе не надо худеть, ты так нормальный. Так как хищ. кипарис. Да? Стройный как кипарис. Да. В общем точек очень много. Но хотя бы если вот вдруг пандемия будет, вот, вот эти точки там есть конкретно указаны. И кровь доделается пускай. Mm? Обязательно. На пупок покажи, как поставить. Да. А, на пупок здесь как бы, когда живот полит, желудок это сухой ставится. Вот с четырех сторон. А влажный можно? Нет, влажный сюда как бы не видел. В принципе, если захочешь, никому если не скажешь. Почему нет? Только никому не скажешь. Вот если у человека живот палит, там понос, угу. всякие вот это вот четыре штуки. И вы только сухое? сухой ставите там, ну, сюда. это себе спокойно можете поставить, вот, если вот, как вы, вот понос там всякие минут 15-20. То есть здесь кожа толстая, качество здесь вообще самый высший сорт. Вы а да, можно с помощью? Нет, с помощью худеть сюда надо. Да? То есть для похудания только получается... Только по груди, да? да. да? А Магису еще там а это на живот делать, то есть не так. Не, на живот это вот когда силюлит, милюлит, вот тогда вот угу. тоже ставлюсь. Я вот делаю из э, ручки вот себя. На живот иногда бывает вот. Ставлю. Ну, делаю как бы, да? Для себя. Я вам не рекомендую. Видели, да? Туда точка тоже отсец. Угу. куда нет? Ну, конечно, с волосатыми работать трудно. Обязательно брать, купите эту машинку, на ноль ставите. Ну, надо работать спокойно. А вот то, что этим всяким немножко сложновато работать и эффект будет очень мало. Вот также вот с вашим с волосами работали, ну видите, как мешает там. Чего-то заработал фигня. Вот уже, да, чувствую. меня снимаете да Ос. так мы начинаем <свят> а, сердце где еще снимаем, а? вокруг сердца да вокруг сердца вот, по бокам ничего. я, я есть еще сзади тоже ставлю у ну, вас я вам скину там есть все то есть там четко написано в районе сердце перебиваем да. и когда вот э, бронки например вот легкие сюда то есть вот эта передняя вот часть как вот на пандемии, она вот это все вот хорошо. Да, бронхи сразу легкие ставим, да, и приврит при, при всякий сразу проходят вот эти, например, кашля, ну, мучиться если он не выходит вот сзади, впереди там моментально и крик. Скребись, конечно, да? Эх же врачи-то про это не знают, где тупак, ну Где соски не ставим? Как? Где соски не ставим? Сняк Нет, Не, не, это ненадолго Видите, но это банк надо поменьше банк На лицо тоже на можно, Да, а вот просто. на... Это пройдет У меня были еще меньше банки есть Вот во всем а, ну, да, да. да и Ну как бы, ставьте везде На сколько минут? А? но недолго, но тоже это кровопускание делать надо здесь. Я делаю. А, блин, нет. Ну, поменьше надо, маг не походит. Вот эти три точки на зрение. Раз, два, три, вот эта часть. Это плохое зрение. Да на мне посмотри. Есть, на мне посмотри Да я видел. Вот это самое важное, чтобы человека.. У него изменится, то есть, хотя характер так поменяется. Не знаю. Если у него там какие-то дурные какие-то эти есть, вот человек сам не может контролировать. Раза три вот сделали, все, спокойно стал. У -у -у. То есть это на практике, вот я не один раз делал, вот поэтому всем какими обоями. Вот старый, хоть молодой, когда на голову хотят, обязательно вот обриться, на волосы, вот как наш э, Вячеслав Сергеевич. И получилось, у него хорошее хриджана. Вот сейчас после этого он улыбается, да, что посмотрите. Смотрите на него. Да. Слушай, а ты говорил на голову, там сухое уши стоит да? долго. Да. когда Где у нас поджелудочный? Ну, там конкретно на, на панкреатит. Вот эти все точки работают. Угу. Да, вот именно вот насчет э, поджелудочного, вот это от меня это самое. Желчный пузырь и болит этот печень. Вот прямо вот ставите, делаете, моментально поможет, вот больше снимает. Угу. Боль снимает. И больше снимает, да. наверное, лечит, да? Потому что вот когда вот ставите банку, видите, вот как бы набирает и здесь собирается все токсины, вот эти гадасти. И вирусы всякие. И когда вот надрезы, вот все выходит, и моментально человеку вот лучше. Моментально это в моем практике не да, а там вы уже дальше будете работать, вот, как будете изучать почему